Добрый день, друзья! Сегодня история ботинок немножко необычна, потому что с одной стороны мы будем говорить о ботинках, с другой стороны сегодняшняя история, она не сколько про ботинки, столько про целое явление вообще в бутфитинге, в подборе ботинок. Погнали! Итак, вот есть такая категория людей, взрослых людей, выбирающих ботинок, для которых выбор ботинок – это реальная проблема, связанная с тем, что... Люди взрослые, размер ботинок очень маленький То есть размер ноги очень маленький получается, как бы, такой даже юниорский Таких людей достаточно много, их реально много И ко мне очень много обращаются Это такая, ну, реально системная, системная проблема вот. И большинство людей, которые обращаются, даже вообще не предполагают, какой страны подходить к ее решению Суть проблемы в том, что есть взрослые люди с очень маленьким размером ноги В частности, вот этот ботинок, у него длина колодки внешнего ботинка, как у меня размер ноги целиком да, без, без ботинка, то есть юниорский размер 255, 250, 260 При этом люди взрослые, большие Проблема такой ноги заключается сразу в двух моментах Первый момент это то, что... С одной стороны, нога юниорская, взрослый дядя, это не юниорский. И у него формат ступынь, ступни, он не юниорский. То есть, объем там, лодыжки, объем подъема, высота, высота ширина стопы, она не юниорская, она не детская. Да? Вот. Вторая проблема в том, что ботинки юниорские, они делаются жесткости под юниоров. То есть, это 80-90, 100 жесткость это за глаза. Да? То есть, ну, ребенку с размером 255 и весом... 60 килограмм, ну жесткость 100, 90 это сейчас за глаза да? вот. то Дяденьке взрослому с маленькой ногой жесткость 80 ну, никак не годится да? вот. Поэтому как бы, проблема еще и в этом найти ботинок То есть найти нужной жесткости Как такая проблема в принципе решается? Да? В частности в истории вот этих ботинок решалась она таким образом То есть то же самое, размер ноги 255 там, примерно гранично находим самый жесткий ботинок естественно но это такой на границе юниорского и взрослого с максимальной жесткостью искали мы его естественно долго естественно мы его нашли без примерки естественно мы взяли то что было и ничего мы выбирать вариантов не было дальше смотрим какая у него там колодка смотрим какой объем в итоге конечно же объем подгонки получается у таких ботинок колоссальный колоссальный то есть в частности у этого ботинка Тянули длину. У этого ботинка длин, тянули ширину в обе стороны. Притом э, в определенных местах по длине, опять-таки, стопы. Как это уже, я уже много раз рассказывал, что ширина она не в каком-то определенном месте. У всех одинаково ширина. Она у всех людей в разных местах. У кого-то она смещена к пятке, у кого-то она смещена э, в классическое, скажем, стандартное место, по которому делаются ботинки. Да, в этом случае было, было свое, есть свое место да, положение ширины вот но была проблема еще в том что здесь очень не садилась пятка то есть ее давила ее давила и поширить с одной стороны давил по ширине с другой стороны давила вот в самом уже в суставе вот то есть там вот то как раз о чем я говорю то есть получается что размер юниорский, да, и он сделан под ширину ноги юниорскую, то есть там, где обычно люди испытывают обратную проблему, то есть не фиксацию пятки, недостаточно, здесь она избыточная, это фиксация пятки, и это очень сложное место, потому что в таком ключе очень ботинок тяжело в этой в пятке, во-первых, это такое самое сильное место данных ботинок, ну вообще всех ботинок в большинстве случаев, потому что это вот это место, да, вот оно, вот эти места, да. Вот С другой стороны не хочется его нарушать как-то, но с другой стороны его и выйдут не получается Потому что здесь и перехлёсты пластиков, и ширина пластика максимально В общем, в итоге здесь, в этом месте мы и фрезер... я и фрезеровал, и вытягивал вот сюда под объем пятки К чему весь рассказ? Ну, во-первых, рассказ о том, как бы, как сделали эти ботинки Я на сайте, опять-таки, с фотографиями с детальным расчетом его стоимости и прочим Опишу, как все с ним происходило И как я его делал И с другой стороны, я это видео снимаю для того, чтобы вот, Людям, у которых есть такая проблема Маленькой ноги, маленького размера Сказать, что э, В их ситуации это ну, не, Вам не приговор кататься В ботинках, которые вам велики да? То есть подобрать ботинок можно Можно взять жесткий, жесткий юниорский ботинок Пограничный, либо наоборот какой-то совсем маленький размер и его на вас натянуть. То есть то, что у вас нога маленькая, но широкая объемная, это не проблема, ну блин, решаемая, решаемая проблема. Безусловно, безусловно объем работы, которую пришлось с этим ботинком сделать, он огромный. Стоимость этих работ действительно, ну, как бы большая. Но я думаю, что оно стоит того, потому что в итоге у человека будет нормальный ботинок. Нормального размера ему подходящего, который будет хорошо фиксировать ногу, который будет работать в катании. Вот. Данные ботинки, я знаю этого человека лично, которым я делал. Я могу сказать, что до этого он катался в ботинках, которые были ему реально там... Это были минимальный размер в той серии, которая у него была. То есть меньше размеров этой серии ну, купить было невозможно. Они были ему велики на где-то 2,5 сантиметра. То есть мы ну, понимаем, да, насколько у него... Нога болталась, и та жесткость ботинка, которая у него была, она работала мимо него вообще, да, то есть, ну, там, люфт ноги был колоссальный. Вот, сейчас я думаю, что у него будет, естественно, разница огромная в катании, он ее сразу почувствует, хотя у меня есть внутреннее убеждение, что это не последний раз, когда я занимаюсь именно этим ботинком, потому что я думаю, что сейчас они к нему приедут, он их померят, у него вылезет еще там пару моментов каких-нибудь, потому что тоже мы должны понимать, когда мы меряем ботинок, и нам где-то давят, то нам давит вот, в определенных местах, и там нога как бы она принимает то положение, которое ей дает вот эта форма по ботинка, да. Когда мы форму ботинка меняем так, чтобы в этих местах давление не давило, то нога после этого ложится по-другому, и она может э получить новые какие-то неудобства, да? в новых местах начнет давить, в тех местах, в которые она раньше не попадала. То -то к этому тоже при будфитинге надо быть готовым, что... На посадка ноги до подгонки После подгонки это две разные вещи И после подгонки может вылезти новая проблемная зона Это не значит, что бутфитер отработал плохо Это наоборот, это скорее говорит о том, что бутфитер отработал хорошо И он вам перес... перепосадил ногу по-другому И нога пересела, да, села И вылезли вот эти новые проблемные зоны И говорит только о том, что их надо убрать И ботинок станет удобным Все но, по крайней мере, этот ботинок будет точно фиксировать ногу нормально и работать в катании будет на все 100%. Без люфтов, без каких-то вращений и так далее. Все, ботинки едут к своему владельцу вот с такой наклеечкой. Надеюсь, эта наклеечка будет гарантировать в данном случае некое удобство и качество работы ботинка на горе. Чтобы не пропустить, подписывайтесь, ходите, проверяйте чаще обновления сайта. Пока!